Всем привет, дорогие друзья, с вами Трикса, но с вами сейчас на связи я, Ник Избро, Тире, Ваня. Ребят, сложно поверить, что мы возвращаемся на канал спустя год. У нас сейчас происходит непонятно что, мы не можем снять видос, у нас нет времени. Если оно есть, мы пробуем заняться саморазвитием, но я попробую сейчас хоть как-нибудь добить нам опять аудиторию, чтобы нас начали опять смотреть. Ну и Саша с Максимом тоже будут пробовать как-то залетать на канал, чтобы вернуть аудиторию. Потому что э, раньше у нас было более свободное время, но у нас не было средств на развитие канала. сейчас более-менее у нас есть средства, чтобы развить канал, э, развить контент. И нам надо узнать, что нам снимать. Потому что у нас разносторонний канал мы снимаем игры влоги вопрос ответ мы снимаем все мы должны либо снимать также либо мы должны снимать что-то уже другое как вы нам посоветуете либо мы просто снимаем влоги либо мы создаем еще один канал и пробуем также снимать влоги потому что мы не можем решиться у нас разносторонний канал я вот пробовал недавно снять летсплей, э, прохождение игры, но у меня не получилось. А если бы я бы снял бы там, я не знаю даже что. Я пробую, наподобие меня, я пробую полностью перейти на ПК. Саня тоже пробует, Максим тоже, но у нас ничего не получается из-за этого. У нас все свободное время уходит на что-то новое, чтобы попробовать снять. Либо на старое, но иногда нам полностью прямо слово совсем не хватает времени. Ребят, вы должны это понимать, что сейчас идет сложное время. Ну и все сидят дома, да, это уже, да, ну сколько? Ну, неделю, можно уже сказать, сидят все дома, но все равно времени нету. У меня времени нету. У Сани тоже, наверное, там время, обстоятельства. ему у него тоже времени нет, как и у Максима. Но у меня более-менее время уже появляется. Я, наверное, буду успевать снимать видосы и пробовать что-то. Но, наверное, от меня вы будете видеть прохождение игр по большей части, потому что мне это нравится. Я прохожу игру для себя и снимаю вам. И тут получается интересный контент. Я буду пробовать по большей части делать хороший контент. Сейчас э, у меня появится камера, микрофон. Э, контент будет более-менее получаться, ребят. Самое главное, не переключайтесь. Мы будем пробовать снимать для вас идеальный контент. Это был... Э, этот видос сейчас снят сегодня 19.00, 20.00, первое число. А последний видос выходил в 2020 году, ребят. Все, мы канал больше не будем забрасывать. Мы должны, мы должны осилить порог. Мы должны добить тысячу подписчиков против. Ну, до Нового года у нас это не получится, но мы должны попробовать. Ребят, мы стараемся ради вас, ради себя. Можете не ставить лайки, подписываться на канал, если вам не нравится. Ну, ребят, просто напишите, если вам не нравится, напишите почему. Можете поставить дизлайки, написать, почему вам не нравится. Мы будем менять контент, потому что нам сложно. Мы хотим снимать одно, а вам, может быть, это не понравится. Ну, наверное, все, ребят. Спасибо, что вы остаетесь с нами. 469 человек еще с нами. Спасибо вам большое, что вы с нами остаетесь. Ну, не переключайтесь, ребят, с вами были Трикс. А? Можете поставить лайк, подписаться на канал, написать коммент. Ну и спасибо. Пока.